всем привет вы на канале как заработать в интернете в этом видео я вам хочу показать три майнинг проекта в которых дают бонус и которые возможно будут платить вам без вложений по крайней мере вот э, самый первый майнинг который вы сейчас видите он мне заплатил 20 trx без вложений я не вложил сюда ни копейки я здесь если мы посмотрим историю я здесь зарегистрировался получается 60 дней назад я уже снимал видео когда я выводил 20 тронов и эти 20 тронов я вывел без вложений данный майнинг проекта работает уже достаточно давно я сюда и хотел инвестировать потом как-то ну передумал хотя вот за сентябрь как мы видим миллиона с половиной заходила на данный сайт возможно что можно еще проинвестировать и заработать здесь с вложением вот если мы перейдем by trx майнер без вложений конечно здесь очень очень долго зарабатывать нужно два месяца ждать чтобы вывести 20 TRX. с вложениями нам предлагают здесь вот на 10 дней инвестировать на 30 на 30 ну и так далее ну самый оптимальный вариант, если хотите, вот на 10 дней минимум 200 TRX инвестируете и через 10 дней снимаете прибыль и здесь вот криптовалюта с которой можно инвестировать, либо же зарабатывать без вложений, как я здесь заработал второй майнинг, это Dogecoin майнинг, здесь также мы получаем бонус одну мощность бесплатно за регистрацию регистрация здесь простейшая вводим свой дегекоин кошелек и нажимаем войти и вы уже зарегистрированы в данном майнинге в данном майнинге я делал депозит вот я здесь делал депозит на 70 дегекоинов точнее делал депозит на 82 DAG коина, а вывел 70 и вот у меня здесь мощность капает я здесь увеличиваю свою мощность получается видите у меня уже от 19 терахэш мощности и у меня капает здесь 2 догикоина я здесь постоянно увеличиваю хочу увеличивать до тех пор пока не будет к примеру там 10 дагикоинов за день минимальная выплата с данного проекта получается 50 догикоинов также вот здесь тикет есть. Да, когда здесь мне дадут один тикет, я могу здесь сыграть. Получается, gift game. И вот игра, я уже здесь играл. Мне дали одну игру, я здесь получил 10 даги коинов. И я сразу же приобрел себе мощность. Также здесь есть награды, там где вы можете Бесплатно получите догикоин, вот они. Выполните вот эти вот баунти программу и получите награды. Статистику я здесь смотрел, люди здесь выводят довольно такие неплохие деньги. И третий проект, называется InVertex, здесь нам при регистрации дают аж 30 долларов. И также можно здесь майнить криптовалюту без вложений. Здесь 6 криптовалют. Также здесь есть инвестиции. Но ну, я здесь смотрел, самый оптимальный вариант это четвертый уровень. Чтобы купить четвертый уровень, вот если это в TRX это нужно 800 TRX Получается 30 дней. Даже не 800, а 900. Получается вот, 30 дней, вот если мы вложим сюда 900 TRX, через 30 дней это будет 621, и, и там еще немножко, и вы окупитесь. Но это для тех, кто хочет зарабатывать с вложениями. Я на этом сайте буду зарабатывать без вложений. Здесь мы получаем мощность. Далее, вот если мы перейдем вот в майнинг, и здесь можно майнить 6... Криптовалюта раз два три 4 5 6 я здесь выбрал троны наманилась меня уже два трона 55 также здесь есть партнерская программа за каждого приглашенного друга мы получаем 5 мощность подарок плюсом пригласили к примеру там не знаю тысячу до да? человек получили 5000 мощности и вот у вас уже Заработок абсолютно без вложений. Также здесь есть обычная партнерская программа. Первый уровень 10%, второй уровень 5%. И есть еще вот бонус за видеообзор. Вы можете получить свой бонус от 200 до 5000 на свой счет за видеообзор. Вот сюда ссылку отправляем и получаем бонус. Вот такие друзья майнинг проекты, кому они интересны, все ссылки будут в описании. Всем вам желаю больших заработков в интернете и всем пока.